Здравствуйте! Мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске Больше валютных переводов, меньше экспортных ограничений, тонкости заимствования персонала. Помним о контролируемых сделках, налоговый прогноз, больше валютных переводов. Пять раз с 10 тысяч долларов до 50 тысяч долларов США включительно увеличена сумма разрешенных денежных переводов за рубеж для физлиц. Это касается как переводов на свой счет, так и другим лицам. Еще установлены новые преференции для всех иностранцев, официально работающих в России. Дополнительно они могут переводить с российских счетов или перечислять без открытия счета за рубеж в рублях или в валюте свою зарплату или плату за свои работы и услуги. Меньше экспортных ограничений. Экспортную валютную выручку можно не конвертировать в рубли, но не всем, только резидентам, у которых есть как экспортные, так и импортные контракты, и которые собираются погашать импортные обязательства из вырученных от экспорта сумм. Преференция пока действует до сентября этого года. Тонкости заимствования персонала. Минтруд России разъяснил кадровые особенности временного перевода работника к другому работодателю. Напомним, в связи со сложной международной ситуацией предусмотрен особый порядок заимствования персонала от одного работодателя, приостановившего деятельность, к другому. Ведомство разъяснило, в частности, вопросы. Подача сведений о простое в Центр занятости населения вне зависимости от количества работников, приостановивших работу. Внесение в бумажную трудовую книжку работника записи о переводе к другому работодателю. Помним о контролируемых сделках. В 2021 году совершали контролируемые сделки? Не забудьте подать уведомление об этом в ИФНС. Сделать это должен каждый участник или сторона контролируемой сделки. Крайний срок представления 20 мая. За неисполнение обязанности штраф 5000 рублей. Налоговый прогноз. Президент Владимир Путин напомнил правительству, что в дополнение к уже действующей отстрочке по уплате страховых взносов за второй и третий кварталы 2022 года, надо проанализировать возможность предоставить бизнесу дополнительные преференции по погашению взносов за третий квартал в зависимости от сохранения занятости и фонда оплаты труда. Предложено приостановить до 31 декабря следующего года включительно действие трехлетнего запрета на получение дальнейшей господдержки субъектами МСП, которые допустили нарушение порядка и условий предоставления субсидий. Многочисленным ДОС-атакам подвергаются даже IP-адреса ККТ. Операторы фискальных данных в целях защиты информации вынуждены временно их блокировать. Налоговики разъясняют, что после разблокировки адреса пользователь ККТ должен передать фискальные данные в налоговую службу незамедлительно. Приглашаем вас на очередной вебинар, который состоится 20 мая. Тема вебинара «Нестандартные вопросы отпусков». Также продолжается курс из четырех вебинаров в рамках ИПБР «Бухгалтерский учет. Новации. Проблемы отчетного года».